После того, как вы оплатите лицензию на фарминг Ultima Farming License, вам откроется возможность приобрести продукт для фарминга токенов – Farming Unit. Оплатить его можно только одним способом – за токен Ultima. Итак, зайдите в личный кабинет на сайте ultimafarm.com. Проскрольте страницу вниз, к лицензиям, и в меню выберите Ultima Farming Units. На открывшейся странице выберите доступный для вас юнит и нажмите «Purchase» купить. Покупка юнита доступна только за токен Ultima. В открывшемся окне будет указана сумма в коинах Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Для удобства работы с мобильным приложением кошелька адрес также доступен в виде QR-кода. Чтобы оплатить, отправьте указанную сумму токенов Ultima на кошелек из графы «Адрес». Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которая указана на экране. После завершения оплаты вам нужно будет дождаться оповещения об оплате. Надеемся, что после этой инструкции у вас не останется вопросов по покупке юнитов. А если вопросы все-таки появятся, вы всегда можете задать их нашей службе поддержки supportsobakaultimafarm.com Желаем вам высокого профита и больших достижений!